В этот сезон у нас открылись несколько удивительных площадок, которые не участвовали ранее. Например, у нас впервые в истории тотального диктанта принимает участие оперный театр. У нас пишут диктант на Зашиверской церкви рядом с Академгородком, архитектурный памятник 17 века. А у нас очень интересные диктаторы. А у нас приехала Гузель Яхина, автор тотального диктанта 18-го года. Вот сегодня она читает а, текст своего коллеги Дмитрия Глуховского. Действительно, акция стала всепланетарной. Это потребность людей писать грамотно, и потребность людей просто быть ближе к языку. То есть, с одной стороны, вот это желание приобщиться и стать частью этого большого, важного, нужного. А с другой стороны, все же, это совершенно замечательные люди, которые работают в тотальном диктанте, это волонтеры. Ведь не секрет, что акция делается в основном руками волонтеров. И здорово быть частью этого... Коллектива. Нужно читать, и чем больше ты читаешь, тем больше твоя начитанность, тем, конечно, грамотнее ты пишешь. Мне кажется, здесь связь совершенно прямая, и других рецептов просто нет.